Слышно? Отлично. Все. Тогда, ребят, начинаем. Все то же самое. Тогда я сейчас вот это вот удалю, чтобы нам не путаться. все. А здесь точно так же. Я наверное, не понимаю, как оно, чтобы оно видно было. Вот. Комментарии, да? Если что... Пишите, прокомментировать, и я как раз все, все эти комментарии буду, буду видеть. У меня еще тут ничего не поставлено. Как мне тут нужно пренозиться? Тему, э, тему я не просто так запросят да, меня верующие. Э, Тема сегодня Вера вас убивает. Что я хотела сказать? Давайте, ребят, так, я сейчас быстренько проговорю, что хотела сказать. Если будут вопросы, я на вопросы отвечу. А если вопросов нет, то я тогда закруглюсь, пойду доразбировывать коробки. И завтра у нас с вами будет в закрытом клубе эфир. И на этой неделе сделаем два эфира. Один будет эфир, второй будет по прорисовкам. Вот. Вера нас убивает. Что я имею в виду? То есть, смотрите. Что такое вера? Вера – это не то, что у нас есть. Вера – это не то, что у нас было. Вера – это не то, что... Мы фантазируем себе, а вера – это то, что нам рассказывают с самого детства, что если ты во что-то веришь, то это обязательно сбудется. Если, что тебе, в принципе, достаточно обратиться в свою веру, чтобы что-либо сбылось. И знаете, вот такое вот выражение «да будет по вере вашей». Слышали, наверное, его, да? Вот, это первое выражение. И второе выражение, что мне я была, была сейчас уже нет, глубоко верующим человеком, но не религиозным. Но я все время пыталась понять, почему люди идут в религию. И меня все время настораживал тот факт, я не понимала, никак до меня дойти не могло, что когда люди начинали говорить, что вот если у тебя получилось то тебе помогла вера во что-либо, религиозная. Там у каждого в религии свой какой-то главный человек есть. Вот. Если у тебя не получилось, то это говорит о том, что ты недостаточно старался. И мне, мне все время было непонятно, что если, если все хорошо, если все сложится, значит вот, э, вот этот вот создатель, какой-либо религии, он постарался. А если что-то не получилось, то не он про тебя забыл, а ты недостаточно старался. То есть что он все время помнит. Я думаю, ну как-то вот как-то вот несправедливо, вот как, почему, почему так, почему почему по-другому. И для меня это ну как-то сложно все время доходило. Я начала, начинала разбираться вот в этой вот религии, во всякой. Я читала и Пара, и Библию читала, и э, другие религиозные учения, пыталась совместить, что, как, чего. Вот. Но сейчас я хотела бы поговорить именно не об этом, а именно о том, что вера. Вера – это то, что у нас нет, еще раз повторюсь. Это то, что мы не прожили, это то, что мы не пережили, это то, что у нас Сейчас этого нет, это не то, что мы сейчас не проживаем, это то, что мы построили мифически и говоря себе себе, что если у нас это будет, то я молодец. И когда у нас есть вера, то мы идем вперед к этой вере за счет своих внутренних убеждений. И мы все время идем в надрыве, то есть мы понимаем, что если мы не добьемся определенной цели, в которую мы очень сильно верим, то мы начнем себя хаять за то, что мы недостаточно хорошо в себя поверили, что мы недостаточно хорошо себя промотивировали. Но если мы чего-либо добиваемся, то мы начинаем не собой гордиться, что я такой молодец, что я добился определенных вещей, потому что, потому что, не потому что, чтобы себя разложить по, по каким-то позициям, чтобы сказать, что да, я добился, потому что я вот здесь вот подкорректировал свое поведение, здесь я улучшил свое восприятие, здесь я познал новые вещи, у нас этого нет, у нас идет, что если я этого добился, значит, у меня вера такая. А вера для нас это что-то такое, которое нельзя потрогать, нельзя ощутить. Это именно тот аспект, когда мы вкладываем в это слово вера, это когда ты убираешь насильственно свои какие-то негативные мысли, негативную структуру восприятия какого-то момента. Мы искусственно убираем все, в чем варимся, и знаете, как это, как лошади, надеваем вот эти вот шоры и идем по вере нашей. И когда мы идем по вере нашей, мы не обращаем внимания на сам процесс пути этого, мы не обращаем внимания на сам процесс того, что мы идем, как мы корректируем свои шаги, как мы корректируем свои жизненные позиции, как мы корректируем свое окружение, как внутреннее, так и внешнее. Мы этого не видим, потому что у нас идет вера. То есть я верю в это, я готов. Я там, у нас даже куча-куча тренингов, когда нас учат намерению такое намерение, как его создать, как представить ту или иную ситуацию. И нас никто не учит о том, что вообще все, что есть вокруг нас, это уже для нас, это уже создано для нас. И мы это не берем не потому, что у нас маленькая, либо не, не такая сильная вера, не потому, что у нас не сформировано намерение, не потому, что мы не э, воссоздали мысли, образ в голове определенный. А потому что просто мы не научились брать, мы не научились себе позволять то, что мы можем взять. Мы по каким-то, по различным причинам не позволяем себе определенные вещи, потому что нам сказали, это нельзя. Это через труд, это через упорство, это через время, это через опыт, это еще через что-то. И вот все время нам придумывают эти вот буквы и чтобы вот эти вот, чтобы ты не вспыхался в этих буграх, тебе придумали вот эту вот веру, как будто бы, знаете, это как какой-то вот колокольчик, типа, иди за колокольчиком, морковка, да, вот, это вот морковка, это вера, вот она вот такая вот, ее разукрасить могут хоть как, и вот когда ты идешь к этой, э, с этой верой, к своей цели, с этой обнятой морковкой, которую нельзя надкусить, ты идешь к ней с этой веры, и как будто бы все хорошо. Но вера что нам дает? Опять же, давайте еще раз, как бы, кое-статок подведем. Да? Вера это как раз про то, что мы не, мы не, не научаемся видеть свои вновь открыва, открывшиеся навыки, возможности и свои базовые настройки, все сваливая на веру, потому что вот я так верил. Если мы не доходим до определенной цели, потому что мы недостаточно верили, то мы опять же не делаем рефлексию, а почему я этого не сделал, а что мне помешало, а как мне сделать, что мне нужно изменить в своем поведении, в своем мировоззрении, в своих каких-то начинаниях что в следующий раз у меня был вот такой-то результат. Мы просто это сбрасываем на то, что как бы, ну, недостаточно верим. И я считаю, что вера как раз нас убивает, она нас расхолаживает, то есть она не показывает нам, какой есть человек. Это говорит о том, что человека все время выкидывает в какое-то мифическое состояние, что где ты должен просто вот как фанатик, вот я верю, вот я в это верю, я точно знаю, и причем начинают же люди гордиться, то есть они начинают, я в это верю, я знал изначально, что вот оно так будет, вот я такой, вау, молодец. А по факту-то что получается? По факту получается, что когда ты веришь-веришь, у тебя сбывается-сбывается каким-то образом, который ты не можешь даже для себя рассказать, каким образом это сбывается. И после того, как у тебя вот это вот сбывается, ты такой весь на волне, весь такой, все, ты... Ты весь легкий, кайфовый, а потом раз у тебя не сбылось, ты так, ну, как бы, наверное, чего-то там. Потом раз опять, думаешь, ну, блин, что-то не, то, не так верил. Потом раз, третий, и ты уже после третьего там или какого-то раза, ты уже начинаешь не верить в себя. А что такое, не, когда пропадает вера в себя, ты начинаешь разочаровываться. В том человеке, который тебе единственный, человек, который тебе дает все, это ты. И ты начинаешь разочаровываться в самом главном человеке, который есть в твоей жизни. И после вот этих вот разочарований, когда ты разочаровываешься, у тебя выстраивается просто вот эта вот нейронная цепочка вся. Она выстраивается из таких пазлов, которые просто в разнобой начинают. Ты начинаешь, и ты не успеваешь их отследить, потому что ты уже все, ты типа, потерялся. Когда ты, не начинаешь, когда ты не успеваешь их отследить, они у тебя переформатируются в какие-то <coughs> затруднительные моменты в своей собственной жизни. А когда у нас идут затруднительные моменты в своей собственной жизни, то нам начинает тело подсказывать, говорит, вот нам бы вот, вот здесь вот с коленочек встать. Раз тебе остеохондроз. Потом вот нам бы как бы вот это вот не мешало бы принять, раз тебе почки заболели, вот нам бы не мешало бы еще что-то, и раз еще какой-то орган заболел. И все, вот это вот складывается, в том числе, и это не только из-за того, что там вера или нет, в том числе из-за того, что у нас не восприятие веры. Когда мы убираем веру, то есть у меня сейчас, вот, например, я сейчас живу, у меня нет веры, я... Нет веры вообще... Ни во что, ни в кого, никогда, нигде. Потому что я понимаю, что либо это будет, потому что оно так должно быть, потому что я э, сделала определен... ряд определенных вещей, чтобы это было, либо я не сделала эти вещи, потому что в любом случае, чтобы что-то получить, к этому все равно нужно сделать какие-то какие усилия. Просто каждый делает разные усилия. Кто-то там надрывается и геморрой вываливается, да? а кто-то просто в легкости идет, потому что он узнает эту структуру того, к чему он идет. Но тем не менее, чтобы дойти до чего-то, к этому нужно идти. Тут я четко понимаю, что вера тут ни при чем, то есть верю я, не верю я, зачем мне верить, либо не верить, если я понимаю, что если я буду делать определенные шаги к определенным действиям, я до них дойду э, настолько, насколько я делаю эти шаги. И все. Веры здесь абсолютно нет никакой. Но если это не случилось, то я могу сразу же моментально интерпретировать: а почему это не случилось, а что сработало, а, для, а, для, а мне это нужно, чтобы что? И я четко понимаю: когда я понимаю, что мне это нужно, чтобы что, когда я понимаю, что это нужно либо исправить, чтобы я все-таки дошла, либо я понимаю, что да, вот так вот для меня это будет действительно лучше. И когда ты так живешь в твоей жизни. Нет больше места веры, потому что это такой воздушный и, наверное, бесполезный, бесполезный один из критериев нашего жизненного пути, который на сегодняшний день я вот могу так сказать. Вот. Ребят, если есть вопросы, поднимайте руку, я отвечу. Давайте, не стесняйтесь. Вы, вы уже такие все родные, поэтому стесняться тут точно. Я не вижу. Может быть, кто-то не согласен, может быть, кто-то не понял, может быть, у кого-то не сходится с его восприятием то, что я сказала. Вы можете спросить, и я отвечу. Возможно, вы не так поняли. Возможно, я как-то не так донесла. И я как бы с удовольствием да Оксан. Так, Оксан, говори. Включай микрофончик, говори. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, получается, что надо идти на чувствование, да, больше не на вере, а на чувствование. Как я чувствую, так и идти и делать. Я правильно понимаю? Смотри, во-первых, во чувствование, оно обязательно, когда ты идешь на чувствование, ты знаешь, что ты, что ты знаешь, что, что, что нужно для, тебе, для, для, для тебя, но а, здесь еще есть другой критерий. то есть мы должны не забывать, что мы все-таки не в розовых бабочках живем, я уже говорила много раз, да? мы живем в том социуме, в котором мы сейчас существуем, это материальный мир, который существует из материи. И поэтому, чтобы у нас вот этой веры не было, чтобы мы не просто шли из чувствования, вот я чувствую так, а я понимаю, что там, если я так пойду, я чувствую, то там вообще все рассыпется, а я не готова, мой мир не готов, еще что-то. Расставляйте приоритет, то есть не важность чего-либо, а приоритетность, потому что приоритетность всегда существует без важности, без оценочности. И вот вы можете расставить приоритеты и идти, веща которые для вас нужны через чувствование уже когда приоритеты расставим тогда уже можно идти через чувствование но без веры угу. благодарю ну, да да да благодарю буду переваривать а спасибо так нет подождите сейчас по Надежду. С надеждой то же самое, она умирает последнее, но ее следовало бы убивать первое, когда надежды уже нет, человек начинает действовать сам. А надежда про надежду мы даже, я вот никогда и не говорю, ребята, заметили, да, потому что надежда это вообще, а что такое надежда? Ты надеешься-то на что? Если ты себе не доверяешь, то, ну зачем ты живешь? Ты существуешь. У кого есть надежда, это существователи. Я была таким существователем, я там и лозунги такие, надежда мой компас земной, там я вообще все думала, что вот надежда, вера, любовь, это вот прямо такое. Это нас в определенные, в определенные моменты загнали вот в эти восприятия для удобства контроля за нами, не для чего больше. Поэтому вот как бы первое это еще, если вера еще где-то там... Три, три пищица, что где-то могут сказать там мой вера, там это да. А надежда это, конечно, что, на что я надеюсь, в смысле надеяться. Надеяться это вообще про то, что про ничто. То есть надеяться, на... ну как, надеяться на Бога, доставник. Достойного... Надеешься, ты все время надеешься на то, чего нет. А зачем надеяться на то, чего нет? Почему тогда ты можешь прийти? Это вообще совсем, совсем должно быть так. А как насчет веры в близкого человека? Ну, что такое вера в близкого человека? Ты его либо, либо, это не вера в близкого человека. Это не про то. Ты не в том, что веришь, что он может это сделать. А ты, ты же видишь, какие качества в нем есть. То есть, если, например, я уверена в своих детях, что, я, что вот они вот то-то, то-то. Но я не могу сказать, я верю, что мой сын, Данин, сейчас, секундочку. Я верю, что мой сын станет там, самым крутым кутере С чего эта вера, если у него нет этих навыков? Он иголку, он нитки брал, только чтобы, знаете, из стаканчиков сделать это телефон, может быть, кто-то сделать. Вот, вот он взял нитки для чего. Поэтому как бы здесь не проверю, это идет интерпретация того, что вы знаете, что человек может сделать. И когда ваш ваша нейронная цепь уже сформулировала то, что он может сделать, вы понимаете, что да, это э, в его э, и его навыках будет приоритетно. То есть он это может добиться, если у него будет к этому то-то, то-то, то-то. И здесь не про Веру немножечко. Вера – это просто удобно этим словом обозвать всю вот эту вот цепочку. Я верю. И все понимают. А, верю, значит, он знает, что вот у меня есть вот эти вот способности, эти навыки, этот опыт, это там то-то, то-то, то-то, то-то. А по факту просто вот это вот мы сказали одним словом. А здесь немножечко про другое. Я думаю, что я ответила. Ниночка, давай слушаю тебя. Нина, открывай микрофончик, я тебе открыла. Ты хотела что-то сказать. Спасибо, Маришка. Нина, говори, да, ты что-то хотела сказать, Ромашка, Ромашка, Нина. У нас есть мурашка Юля, и сейчас у нас ромашка Нина. же мурашки, да? Веточка. Я, я не хотела слушать внимательно, но у меня что-то там засветилось такое, да? Да. Ну, я не знаю, как это убрать. Все. Нет, Давай, пока не все слушаю, пока анализирую, спасибо. Я очень, я очень рада вообще, что попала на канал. С самого начала смотрю. Когда только начиналось еще только, когда только рассказывала, когда три месяца пока еще там были первые. Я мужу показывала, смотри, что бывает, говорю, это же. Как раз только Настю Залевичу видела, и потом сразу же пошла Светлана. И я прямо уже с тех времен, прям рядом, рядом, рядом. Конечно, у меня много проблем нет, пока рот не раскрывается рассказать о них. Пока еще не готова. Да, просто вот не готова. Ну, ну все время рядом. Всегда. Спасибо большое, Света, вообще, что рядом, что мы есть. И такие люди сильные, смелые. И еще и обязательно с нами делятся. Это очень важно. Сейчас так тяжело бывает. И я, когда мне очень тяжело, я иду все. где наша Лана Лана, где все наши группы. И все. И я, поддержка большая, но пока активно не участвую. Так, пока Друзья, молча. В начале июня, э, сейчас и завтра, наверное, <и> уже будем думать, либо на, э, э, э, э, на дольмены поедем, либо где-то где на Полянке, либо где-то в помещении. петербурге уже должна быть погода хорошая в июне, это сейчас дождики то это будет абсолютно бесплатная встреча, просто хотим собрать встречу, кто может приехать по каким-то причинам на платные, ну, на платные, там, я не знаю, там, семинары, там, еще что-то, вот. но с огромным удовольствием пообщаемся, поэтому встреча в Сочи будет, вот мы, наверное, дня два мне нужно будет, вот сейчас еще день поразбираю вещи, и, наверное, послезавтра уже, возможно, будет в Крым приезжайте. Да пока вот нет возможности, пока здесь столько дел. И тут встреча, и там встреча, и ретрит, потом, марафон потом. Я, конечно, с удовольствием и в Геленджик мы поедем. Мне сказали, что после шестого мы едем в Геленджик. Это мне только сегодня сказали, я даже не знала об этом, что мы туда едем. Поэтому, скорее всего, возможно, если кто-то там в Геленджик, то, наверное, еще в Геленджике мы... Можем организовать встречу. Я даже не знаю, насколько едем, когда, чего. Вот мне просто сегодня озвучили, что такого-то числа, по-моему, 6-го. С 6-го едем в Геленджик с 6 июня. Поэтому до 6 июня в Сочи проведем встречу. И вот завтра, послезавтра скажем, где эта встреча будет. И с огромным удовольствием, чтобы вы присоединились. Вот. В Геленджике тоже она будет бесплатно тоже так пообщаться. Вот. А там уже глубокие проработки на ретрите, на марафоне, на ретрит, ребят, приезжайте, у кого есть возможность, мы там будем, все-таки я на ретрите буду по клеткам, пройдемся мы все-таки по клеткам, такое хочу сделать глубокий, хочу посмотреть, как будет реакция, потому что я знаю, что едут туда люди подготовленные, которые смогут уже заглянуть в свою клеточку, распаковать ее, и для меня это будет как бы клево. Ну, это тоже один из показателей, что я туда иду. Вот. Поэтому приезжайте. Какой будет после этого ретрит? Я не знаю, куда меня дальше занесет. Не знаю, поэтому вот пока так. Пока вводим вот вечность прокачивать. Там столько всего много. Задавайте вопросы, ребят. Как работает сознание без еды, Александр? А, а как работает сознание без еды? Оно очищено, оно работает, оно, оно распаковывается. Если если образно говорить, да, то вы смотрите на еде, ну, на, не знаю, там, там на 60 градусов, да, то на облегченном питании 90 градусов, сказал, да, есть, то на 360. Но это только просмотр, это эм, вот этот вот просмотр на 360 градусов, а после вот этого перепросмотра самого себя, э, идет уже, то есть сначала ты перепросматриваешь себя, внутри себя, потом ты выходишь наружу, как бы из тела наружу, но это образно, как я это сейчас говорю, да? Ты перепросматриваешь э, тот -то информационное пространство, в котором ты есть, вот. А потом, после того, как ты понимаешь, где ты есть, что ты есть, ты начинаешь это вот единение внутри и снаружи, и когда у тебя идет это единение, ты уже можешь читать по своим клеткам по своим клеткам всю свою, ну, чтобы было понятно, всю свою родовую программу. Вот так вот я тебе рассказала. Светлана, а вы сейчас на неделе или на неиспании или на соседних днях? Пока просто на неедении, сон у меня не всегда, но вот я точно могу сказать, что я сегодня, может быть, посмотрю. Послед... То есть у меня нет такого, что я отслеживаю сон, либо я его убираю, я не депривирую сон, у меня нет такого, чтобы я насильственно убирала сон, мне это не нравится. Но единственное, я могу сказать, что у меня вот я вчера думала, что я так хочу спать, так хочу спать, я легла. И у меня вот 15 минут, вот на 15 минут меня вырубило, потом кошки там, мы еще как раз и, там и у себя жили, только сегодня приехали сюда в Сочи, а, кошки там что-то свалили, все, я подскочила, и больше у меня не было сна. То есть у меня не всегда бывает сон по часу, два, а, бывает не каждый день, бывает вот по 15 минут, и этого хватает. Поэтому я их не отслеживаю, если честно, ну, вот, мне кажется, что... Мне кажется, что он должен э, отпасть естественным образом, потому что когда я его депривировала, я была размазанная, да, приходили какие-то новые осознания, но поверьте, ребят, это не те осознания, которые идут э, через легкость, вообще не те, они с, вот со скрипом, и ты, когда вот эти вот осознания приходят к тебе, ты прям пытаешься вот прям когтями зацепиться, чтобы прочувствовать их, прожить их. Понятие, что с тобой происходит, да, это снова, да, это все интересно, но оно не такое, оно не выводит тебя в глубину, оно как будто тебе открывает, там, знаете, как, э, как завлекалочка такая, но ты туда вглубь погрузиться не можешь. Светлана, можно вопросик? Да. Вот, если человек рождается, вообще я про себя, я родилась. Э, я так поняла, что меня как бы уже извлекли из мертвого тела. Вот. И я вообще не знаю, ни родственников. С папой росли, но тоже там почему-то не показали мне родственников. Я вообще никого не знаю. Ростила меня мама тоже Нина. Так интересно, кстати. У нас получилось. и У нее муж первый Юра. И второй Юра. А у него первая жена Нина и вторая Нина. Вот как-то так странно получилось. И вот... У меня все время как будто нехватка энергии всегда. Вот всю жизнь я живу. С вот это может быть вот связано с родовым или нет? Вот с таким рождением, с таким вот этим вот. Она все связано. Она, она не может быть не связано. Когда ты начинаешь интерпретировать и видеть, видеть, глубоко все, что происходит, ты начинаешь прямо у тебя начинается вот эта вот распаковка по маминой линии, по маминой линии там вот такой вот коридор так по папе на линии и вот эти вот как бы, вот когда вот эти вот два коридора они уже в каком-то месте вот так вот начинают объединение вот это и дальше то есть это изначально кажется что вот разные мама папа потом они дым, и все и единое пространство пошло и когда у каждого человека то мы потом понимаем что вот это вот все превращается каждый человек превращается в единое пространство мы вообще и когда мы до этого доходим мы уже понимаем что мы все единое пространство Миша, сейчас отвечу, Миша, верить не нужно ни во что, Миша, у тебя не получится, если ты распакуешь слово верить, то у тебя не получится уже во что-то верить, ты поймешь, что это как бы слово абсолютно не для твоей жизни, верить, чтобы что, верить во что, что такое вера? а зачем тебе верить, если ты можешь сделать. А если ты не можешь сделать, зачем тебе в это верить, чтобы себя вести не туда? Вот об этих вещах подумаю, и тебя сразу же оно валится. А по поводу жидкости, что-то пьете или на сухих без, без еды? Пока ничего не пью без еды, но, ребят, я еще раз говорю, чтобы войти в определенные состояния, это не обязательно жить без еды и без жидкости. Да, без еды и без жидкости – это определенный инструмент. Это не для всех образ жизни. Кто-то воспользовался этим инструментом и пошел дальше уже с едой и с питьем. То есть не нужно обязательно себя выматывать, чтобы не пить и не есть. У меня была другая ситуация, я уже говорила, потому что у меня заболевание. У меня не было выбора, я бы не пошла бы никогда ни в не неедение. Вот. Я еще до конца от него не исцелилась, я это знаю, я ребятам об этом рассказываю, поэтому у меня сейчас пока нет, ну не хочу я пока есть, пить, как захочу, я поем, попью, это не аскеза это не всей моей жизни, не есть, не пить. У меня другие сейчас приоритеты, они больше распаковываются. Просто когда они все больше и больше распаковываются, ты понимаешь, что еда и питье – это настолько неинтересно в твоей жизни, что ты к этому не возвращаешься не потому, что ты не хочешь, не потому, что ты не можешь, а потому, что это уже, ээ... это уже не твоя игра. Ты уже в нее не хочешь играть, только лишь поэтому. Не через какие, нет, через аскезы. Не угу. найти, я на вопрос ответила, да? И веруша, веруша. Да, ребятки, задавайте еще вопросы. Угу. Так, Миша, что-то печатать, сейчас что посмотрим, черный печатать. То, если нет желания не есть, то на сухие не заходить. А. Ну, смотрите, я вообще как я как бы говорю, что через аскезу не надо, но я все-таки.. Придерживаю, что сухие дни на нас действуют великолепно. Но это, смотрите, я почему говорю, что сухие дни через все. У меня было несколько человек, которые, э, которые вот уже, знаете, вот пакетик костей, ложечка крови. Все родственники уже то, в таком... В таком диком непонимании, что с ним происходит, и когда я говорю, давай потихонечку выходить, чтобы вот это вот подтянуть, это сделать, это урегулировать, это это. И я вижу, что психика человека уже настолько, он говорит, нет, я не могу есть, я не хочу есть, мне это не надо. И а он это говорит не потому, что это действительно так, а он это говорит, чтобы он боится, что он, если выйдет в психике, он больше не зайдет, и он как будто бы уговаривает себя доказывая самому себе, что это ему не надо. И это уже другой аспект. А если вы понимаете, что вы не хотите заходить на сухие дни, но вы понимаете, что вам нужно что-то проработать, но ну, зайдите вы на 2-3 дня, зайдите вы на 10 дней. 10 сухих дней ⁇ это для вас они не... Если вы будете правильно заходить, правильно выходить и правильно делать определенные вещи, когда у вас начинают там почки тянуть, когда начинают ноги крутить, когда начинает голова болеть. Если вы начинаете правильный образ жизни вести вот на сухих днях, то вы очень комфортно их пройдете, настолько комфортно, насколько вы можете на данном этапе их пройти. И вы, у вас будет распаковка, распаковка будет само собой разумеющаяся. Вот, поэтому сухие дни я за них. кто бы как ни говорил, и я не говорю, что нужно всю жизнь есть. Не, не каждому это нужно. Кому-то нужно распаковаться и идти дальше с едой с жидкостью. Но, чтобы прошла эта распаковка, все-таки, когда у вас идет облегченное питание, вот максимально, насколько у вас позволяет на данный момент, то у вас все равно будет распаковка, она будет идти больше. Я все равно, я, я за соседи, но я не за а, вот, аскеза, когда ты уже понимаешь, что уже и физика не дает, и психика уже, все, она застопорилась, и никаких у тебя открытий, откровений нет, и, психик, и, и психика не лечится, и физика не лечит, вот это вот все. Вот, то есть здесь все равно нужна тонкая граница какая-то. Вот, поэтому, если нет желания, то желание, что такое? Желания не будет, ты выходишь из зоны комфорта, у тебя его и не будет, этого желания. Поэтому, если тебе говорить, что надо на сухие дни по определенным причинам, и ты хочешь как-то расширить самого себя, то немножечко через «не хочу» нужно заходить. Вот. Если ты понимаешь, что вот ты просто не можешь, вот ты постоянно срываешься, то тут нужно проработать. И почему ты срываешься? Почему тебе, почему ты не хочешь но познать нового себя? Это же ты не хочешь познать нового себя, потому что тебя... Разваливаются маски, да, разваливаются вот эти вот рамки и границы, которые, в которых тебе было всегда комфортно. Вот это вот моя лужа, я знаю, что я здесь могу напукать, никто меня не услышит и не увидит. И тебе очень хорошо в ней сидеть, в этой лужице. А тут тебе говорят, ну как бы давай, давай уже, вот, расширяйся. Ты думаешь, ну зачем оно мне надо? Поэтому здесь уже, здесь очень много вот просто, если раскрутить, можно каждого раскрутить, почему он не может зайти на сухие дни. И почему, почему на ретритах, вот смотрите, вот на ретритах у нас все ребята в сухих днях, просто вот они все на сухих и все. Им фу. Во-первых, это атмосфера, во-вторых, они поддерживают друг друга. В-третьих, ты понимаешь, как, оно, как этот процесс идет. Когда есть понимание этого процесса, тогда ты уже по-иному начинаешь принимать вообще все вокруг. И тебе уже проще идти проходить вот эти вот сухие дни. Дима Лапшинов вышел из неедения. Что думаете по этому поводу? Он говорил про состояние пустоты. Я правда не знаю. Вернее, я слышала про Диму Лапшинова. Я не смотрела ни одного интервью с Димой Лапшиновой, Лапшиновым. Вот. И какая, как у него, какой у него был жизненный путь? А, давай. Какой у него был жизненный путь, почему он вышел, как он заходил, для чего он заходил, по каким причинам он вышел. Я не знаю, поэтому комментировать это было бы ну, глупо, как минимум, с моей стороны. Поэтому науку. Но... Ну что, ребята, есть еще вопросы? Ух ты, нифига себе, сейчас, подождите, буду читать. В этом году снялась себя и ребенка на теме кресты, младшего не крестили. После родов что-то произошло в голове, взгляд э, был как-то с другой стороны. Осознанность, что религии это все такая чушь, и потом пошла, поехала информация, от которой глаза на лоб, автономия, энергия, устройство мира, земли и прочее. Как ненормально среди окружающих, я, я вижу по-другому теперь все а рассказать страшно, не, не примут и не поймут. У вас есть поддержка близких? Ну, ребят, могу сразу сказать, я, кто меня знает давно, они все прекрасно знают, что, что у меня не было поддержки близких. Я э, достаточно болезненно пережила этот вопрос. До развода с мужем у нас дошло. То есть не очень хорошие отношения были. Сейчас, сейчас нормальные дружеские отношения, вот обычные. И это не потому, что все вокруг меня не понимали, а это потому, что мы не понимаем. То есть Я не понимала себя, поэтому я была настроена вот так. Если бы, я, если бы я на тот момент была такая, как сейчас, то есть мне сейчас без разницы, как кто-то будет. Я знаю, как я буду реагировать. Я знаю, почему я так буду реагировать. Я могу рассказать, почему. Что случилось? Я знаю, как я буду реагировать, почему я так буду реагировать, я могу это другому рассказать. И когда я это рассказываю, то тогда не может быть каких-то негативных реакций. Тогда уже, когда это человеку просто и обычно рассказываешь, почему происходит вот так вот в моей жизни, почему я к этому иду, то тогда э -э, он абсолютно спокойно отпускает эту ситуацию, и ты идешь в этой ситуации, как бы, как бы варишься в своем... В своем мерке, вот в этом вот. А другие просто со стороны наблюдают, но уже без негативного восприятия. Вот это есть. Но это нужно тебе сначала прочувствовать. У меня был ну, этот путь не, не, не такой уж простой. И именно поэтому я очень много про вот эти все моменты рассказываю, чтобы, может, может быть, где-то откликнется вот ваша ситуация, и вы начнете по-другому это, более так, скажем, экологично проходить этот путь, нежели я. Потому что зачем это нужно, чтобы они все проходили вот так вот, если я смогу хоть чем-то помочь. Вот. Эти все не устоит только лишь потому, что вы еще не устоялись. Вы, вы же, я так поняла, что не так э, давно в этой теме. Поэтому когда я начинала, ой, ну, что у меня там вообще камня на камни не оставляла, и трупы-то они едят, и питаются они не так. И религия-то у них не та, и это -то у них не то, и все, я пыталась что-то доказать. Потом я боялась слово сказать, потому что я уже была ненормальная для них, э -э сектантка я была, и кем я только не была. Но это же все не от того, что они не такие, они-то живут своей жизнью так же, как и жили. Это ничего не изменилось. это у вас изменилось. Вы начинаете смотреть, увидеть э -э по-другому, слышать по-другому, чувствовать по-другому. И хотите, чтобы все другие начали вас воспринимать так, как вы себя чувствуете. А с чего? Они-то не вместе, у них-то мир в себе тот же самый остался. Они не понимают, что произошло с вами. И это нормально, когда они не понимают, что произошло с вами. И вам тянуть к себе тоже смысла не вижу. Себя к себе притяните сначала, а потом все остальное будет. Не зацикливайтесь на ком-то. Как только вы начинаете обращать внимание на кого-то, вы сразу же фокус внимания убираете из себя, фокус внимания убрали из себя, все, пошла разбалансировка вас самих. И кто бы вам что ни сказал, вы уже очень ослаблены и вы сломаться можете в одночасье. Если у вас все время фокус внимания на себе, на проработке себя, на про... что происходит с вами, то кто бы что вам ни сказал, вы его слова будете воспринимать как что-то отдаленное. Не обязательно вы не будете совсем ничего не, не слышать, ничего не чувствовать, но как что-то отдаленное. Получается, получается вера в себя. Да нет веры. Почему вера-то? Зачем верить-то в себя? Но смотри в себя. Зачем? Вы же не верите, смотрите, я же не верю, что у меня есть правая рука. У меня нет веры, что у меня есть правая рука. У меня просто есть правая рука. Априори. И все. Она просто есть. Это не вера в правую руку. Это просто факт. И вы тоже больше, больше вот к этим материальным вещам самого себя под... так что... <смех> вот, что это у вас есть, это, вот, а этого нет, значит, это нужно подкорректировать. Потому что если вы начнете верить, а у вас этого нет, вы начнете какие-то вот эти мифические эти складывать, и пройдет, не пройдет. Пройдет здорово, не пройдет, ой, недостаточно верила, не проверю. Все-таки давайте немножечко расчетов, будем вот таких вот земных, земных каких-то ощущений себе добавлять, раскрывать. Благодарю. Так. так, вроде у меня ощущение по -о -о так я вот Про раз просто май или не знаю кто-то Светлана, здравствуйте. В общем, да. у меня такая ситуация, вот я когда, допустим, иду и попадаю в настоящий момент. Но потом мысли снова уводят из настоящего момента, и получается, что не слышно. На самом интересном куда-то попала. Я тут ветер высоко, они тоже. Выбросила, да, совсем? Давайте, ребят, еще у кого есть вопросы задавайте. Ощущи... Ощущение, что осознание откатилось назад. Оно не может быть все время впереди. А как оно? Ощущение, что осознание откатилось назад. Но и клево. Потому что движение, это... Кто вам сказал, что движение, но всегда только вперед? Кто что сказал, что движение ⁇ это правильное или неправильное движение, это когда мы вперед идем. Это ерунда. Движение ⁇ это движение. В самом слове заложено это движение. И неважно, вперед оно или назад. Мы все время говорим, что если мы назад пошли, что это откат. Ребят, это не откат, это э, как э, рефлексия, это переваривание, это закрепление материала. Когда, вы идете, когда у вас есть возможность от... Э, Сделать несколько шагов назад – это великолепно. Понимаете? Когда вы идете только вперед, вы надорветесь, сломаетесь и вообще вас отшвырнет так назад, что мало не покажется. Это нормально, когда вы идете там, шаг, там два вперед, шаг назад, два вперед, шаг назад, шаг назад, два вперед – тоже нормально. Поэтому не нагоняйте себе, не накручивайте. Нет никаких откатов ни в питании, ни в осознанности. Как это? Но это то же самое, что я буду говорить вам. Вот вы знаете, вот я каталась-каталась на велосипеде, вот все нормально каталась, а тут у меня какой-то откат. В смысле откат? Я что, задом наперед начала ездить? Что значит откат? Перестала кататься какое-то время на велосипеде, но бывает такое. Но по-честному-то себе давайте признаваться, что это нормально. Ну что, ребят, кто-то еще хочет сказать? Сейчас еще посмотрю, есть ли вопросы. Вопросов нет. Чего такое? Не, иди сюда. Смотрите. С да. рук не слазит. Да. Что такое? Одновременно нравится ей. И нравится есть. Что делать? Переновать. Удовлетворяй себя и в том, и в том. Сделал несколько сухих, что-то поел. Если идешь на длительные сроки, как у тебя, у вот тебя же сейчас опять длительные сроки начинаются. Вот, все, значит, если чувствую что свет я тебе открыла, разрешила говорить, разрешила говорить, вот, поэтому у тебя немножечко другой тест. Девятый день сейчас, да. Сейчас сезон клубники невозможно удержаться. А все время будет чего-то. Сначала сезон клубники, потом сезон терешни, потом что там, сезон еще чего-то, потом сезон еще, потом сезон с начнется, а потом сезон начнется как чего-нибудь тепленького, супчиков тепленьких, еще чего-то тепленького, поэтому никак. Так, Светлана, я. Включила тебе микрофон, говорим, Ты что-то сказать хотела. Или нечаянно. С какими-то тоже аватарка, с какими-то красивыми цветами. Смотрите, у нас девочки, как аватарки себе ставят, да? Красивые цветы. Это вот, представляете, какая она в душе. Как она хочет быть, какой хочет она быть, воздушной, красивой, вкуснопахнущей и нежной, и какое несоответствие у нее идет с ее, с ее внешностью, что она все равно привалирует то, что есть внутри, в душе, что она хочет, нежели она сама. Конфликт будет, конфликт уже идет, вернее. Что у Светланы, что у Ини? Что ты хочешь? Вот, вот у меня. Да, только сначала пошел в туалет, сейчас ходи. Давай, давай. Ну что, ребят, еще есть вопросы? Или будем закругляться? Завтра в закрытом клубе у нас с вами пройдет эфир. Завтра в закрытом клубе просто не все будут готовы порисовать. И я не знаю, смогу ли я еще разобрать эти коробки, чтобы вам показать рисунки. Александр, давай, Александр. Александр, включила тебе микрофончик, говори. Только тебе тоже нужно его включить. Алекс, 17. А? Светлана, привет. Привет. Uh, слушай, такой вопрос, смотри. Uh, я, в общем, uh, чувствую, что могу посидеть на сухих днях не один день. У меня был опыт, когда, uh, знаешь, я сидел на соках, да, и у меня, когда на соках очистился, через три дня на соках очистился кишечник, мне стало так легко и хорошо, что я почувствовал, что я мог посидеть на воде просто. Вот, там, mm -hmm. допустим, даже, может, и без воды. Вот, а сейчас как бы не могу даже зайти в какие-то сухие дни. Вот, хотя чувствую, что организм требует. И, соответственно, вот это веганство, шмеганство, все, это классно, конечно, но... У меня как бы проблемы начались с зубами. Но они давно уже идут, еще с детства, да? Вот. Угу. И э, еще само сознание такое, оно, знаешь, постоянно э, бегает. Постоянно бегает. Мысли бегают, это все бегает. И я вот думаю, решу ли я вопрос э, неедением. Ну, смотри, во-первых, вот... я тебе могу сказать, вот я вот просто вот, вот ты говоришь, четко, отчетливо вижу, что... У тебя проблемы с зубами – это не от еды, не от еды, не от не еды. У тебя проблемы с зубами, потому что, скорее всего, твой образ жизни, который сейчас у тебя идет, образ жизни, твое восприятие жизненное идет, как, как тебе объяснить это, у тебя… Ну, то есть, если тебе там 30 лет, да, ты проживаешь жизнь 50-летнего человека. То есть ты вперед, ты бежишь вперед или разогнался уже так, либо бежишь, не замечая то, что у тебя есть на данный момент. То есть ты себя, ты в бегах проживаешь более, более, более зрелую жизнь. Это я тебе говорю на клеточном уровне, что у тебя сейчас происходит. Mm -hmm. Ты проезжаешь вот эту вот более зрелую жизнь, и у тебя вот эти вот проблемы с зубами, они начинаются вот отсюда. Это как касается личности. И у тебя не важно, что ты будешь есть или нет, просто единственное, что если все-таки выйдешь на сухие, то возможно, но это тебе нужно все равно с проработками есть, то возможно ты просто поймешь, где у тебя этот затык. То есть это не, не потому, что ты здоровье поправишь, а, а ты э, голову поправишь, почему ты убежал-то туда. Почему ты считаешь, что тебе нужно там, ну вот все, например, там школы идут, ты говоришь, а я нет, я работать пойду. Я все там работать пошли, ты говоришь, а я нет, мне нужно пенсию уже накопить, у меня там это, детям нужно вот это сделать. Мне все говорят, как бы детей нет, говорит, ну а сейчас нет, а через лет стоять там будут. Вот. И ты вот как бы немножечко вот опережаешь, э, опережаешь то, что ты должен прожить, прочувствовать. Согласен. Ну, хорошо рассчитал, правильно, да. А, ну, вот теперь остается как бы понять, а как вот так сделать, чтобы сознание не летело вперед. Поэтому как бы оно и откатывается, как будто назад. Угу. Ну, вот смотри, если тебе было хорошо на соках, не беги тоже здесь вперед паровоза. Сделай себе, зайди со смузи, вот, про который я очень часто рассказываю, и поспи, например, чтобы тебя не выбрасывало, два дня на соках, потом опять смузи. Угу. Вот как-нибудь так. И тебе нужно просто... Ну, нужно Сразу же понимать, что нужно очень много либо писать, либо, как я уже там все время говорю, либо диктофон, либо кто, кому не нравится писать, на диктофон наговариваете там за день свои мысли, и потом вы где-то зафиксируете, э, э, э, там, -э, зарезюмируете. Вот сегодня произошло там то-то, то-то. Это очень важно, чтобы вы понимали, что с вами происходит. Угу. Потому что долго ты в этом состоянии сейчас находиться не сможешь, да тебе и незачем, иначе ты опять убежишь. Тебе нужно как бы а, сейчас шаг вперед, два назад. То есть ты очистился, у тебя прошел процесс, раз обратно вернулся в то состояние, которое тебе привычно, то есть обратно в зону комфорта, но ты уже в зону комфорта идешь, своим пакетиком то, что ты осознала вот там. Раз обратно со своим пакетиком сидишь, перебираешь. Угу. Понял. Благодарю. Угу. Ребят, есть еще вопросы? Если нет, то тогда я завершаю. Вот. спасибо еще раз хочу сказать Наталье Кучеровой, которая просто эфиры расписывает. Мне уже столько ребят благодарности говорит, так удобно, что каждую какую-то минуту нажал, там все уже на, на этот фрагмент вернулся. И очень удобно. Спасибо тебе, Наташа, это огромное за это. Вот сейчас я прочитаю, что тут Маришка пишет, и буду закругляться тогда. И завтра в клубе в закрытом встречаемся с вами. А если наоборот, вперед не хочется, а здесь и сейчас, здесь и сейчас, это замечательно, здесь и сейчас, если ты здесь и сейчас, и тебе в этом комфортно, то никуда тебе и не нужно торопиться. Зачем? Сейчас происходят все самые интересные вещи. Поэтому только, только клево очень комфортно, да? И... Спасибо, спасибо, Маришка. Ну все, ребятки, заканчиваю эфир. Пошла дальше, разберу хотя бы еще пару коробок. Пока.